Всем добрый день! Начнем нашу школу новичка и экскурсию по нашему рабочему кабинету. Это мой сайт, мой кабинет. Ратасюк Елена. Главная страница. На главной странице нашего сайта есть такие разделы. Вот это Коротко о проекте, гостевая бот э, и так далее. Вы все это можете прочитать сами. Э, когда мы открываем это направление, вот это, нас переводит в чат, в Телеграм, где мы все можем ознакомиться э, с данным направлением. И по этому направлению у нас регулярно проводятся презентации, в четверг в 18.00 по киевскому времени. Так. Следующее направление кнопочка это коротко о проекте. Точно так же нас переводит на чат Telegram. Главное направление, которое мы сейчас развиваем, это наш маркет товаров. Вот есть такая кнопка «Наш маркет товаров». Здесь мы знакомимся э, с продуктами и услугами, которые уже присутствуют э, на нашей площадке. Вот. Это автоклуб. Нажимаем кнопочку «Автоклуб». Здесь вы видите перетень заправок и наименование топлива, которое мы можем приобретать. Для этого к примеру, берем дизель ВОК, нажимаем на корзиночку. И у нас вот такая э, корзинка появляется. Здесь вы можете либо увеличить количество своего топлива, да, которое вам необходимо. Вот, к примеру, это 10 литров. Нажимаем на плюсик 20, 30. Отображается э, цифра к оплате и нажимаем «Оформить заказ». Получается вот такая форма оплаты, в которой вы вносите информацию о покупателе, то есть о себе. Номер телефона, указываете способ доставки в Украине, это либо новая почта, либо самовывоз. Данные свои, свои карточки и подтвердить заказ. Таким же образом мы можем совершать покупки продуктов питания. В этом разделе у нас есть наборы. Вот, к примеру, набор для выпечки. Да? Здесь есть полное описание, что входит в этот набор. Точно так же нажимаете «Купить». Переходите в корзину, оформить заказ и точно такая же форма оплаты, как в предыдущем случае по топливу. секундочку сейчас вернемся в кабинет так это долго на нашем сайте представлены также разделы Квартиры посуточно, образование, авторские туры. Многие из них еще находятся в разработке, но тем не менее, нажав на эти кнопочки, вы можете прочитать, изучить и это делать обязательно и регулярно. Очень важным моментом в нашей программе есть такой раздел Мы в Телеграм. Когда мы нажимаем на эту кнопочку, проходим нас опять переводит э, в чат-бот, и именно в этом чат-боте <coughs> мы видим э, раздел «Опросы». Когда вы проходите эти опросы, сейчас я вам покажу сначала. Секундочку, премиум нового участника. Когда вы переходите в этот раздел, вот вы здесь видите анкету для голосования. Вы отвечаете на данные вопросы. И таким образом система фиксирует ваше участие в направлении «Безусловный основной доход». И именно по этому направлению, оставив свои голоса в данном разделе, мы ведем учет. Вот видите, здесь наверху 128 участников. К сожалению, на данный момент это так, несмотря на то, что на сайте у нас более тысячи зарегистрированных участников, но у людей вот как бы есть понимание данного процесса. Вот, поэтому мы проводим э, наши вебинары, поэтому проводим школу новичка, чтобы каждый из нас мог объяснить своим участникам, э, какую кнопочку при регистрации нужно нажать как бы в первую очередь, чтобы иметь вот тот безусловный основной доход. Сложности никакой нет, да, оставить э, свой голос вот на этом сайте, и таким образом э, система видит, что вы активны. Как этот процесс работает, мы проходим, как я уже сказала, на наших вебинарах в четверг в 18.00 по Киеву, в 19.00 по Москве. Возвращаемся в наш рабочий кабинет. Обязательным является также присоединиться во всех наших мессенджерах. Это... Messenger, WhatsApp, мы в Viber, мы в YouTube, мы в Skype. Очень важным, конечно, является YouTube, поскольку именно в этом разделе мы можем увидеть все видео, которые у нас есть на данный момент по программе. Вы видите здесь и выступление автора проекта, как заказать квартиры, как заказать топливо. И каждый из нас может выбрать э, удобный формат и таким образом э, донести данную информацию до э, своих приглашенных, до своих участников, до своей команды. И выбрать из этих роликов каждый, кому какой нравится. Потому что их здесь очень много. И... По времени вы, вы можете выбрать, да, вот хотите, например, коротенький ролик сбросить о презентации, и также есть, как зарегистрироваться, как заказать карту, банковскую карту и вывод средств. Все направления здесь представлены. Топливо даром. Нажимаем эту кнопочку. Здесь нас переводит также на э, сайт данного направления. И прямо здесь, прямо отсюда вы можете сделать э, заказ продукции, не заходя в кабинет. То есть, таким образом, вы можете эту услугу предоставить тем людям, которые даже не зарегистрированы в проекте. Они могут э, попробовать данное направление в том случае, когда им это нравится, уже по промокоду или по вашей реферальной ссылке они регистрируются. Вот как раз мы перешли к моменту, где же нам взять эту реферальную ссылку. У нас есть такой раздел «Моя структура партнеров». Именно в этом разделе. Вот так выглядит ваша реферальная ссылка. Копируйте, отправляйте своим приглашенным. Также в этом разделе в дальнейшем вы можете увидеть тех людей, которые зарегистрированы под вами. Уровневая система. Вот так выглядит ваша структура, где вы видите свою первую линию. Когда вы нажимаете на участника вашей первой линии, видно то количество людей, которое зарегистрировано под ним, по всем линиям до седьмой. А вот здесь указанный вот кружочек и э, буковка и или восклицательный знак. Я, да, честно говоря, когда мы mm -hmm. нажимаем на этот кружочек, вы видите что участник имеет, например, карты. В Украине это банковская карта «Бот», карта «Спортбанка». То есть участник уже принимает участие в этом направлении. У участника оформлена карта «Безусловный базовый доход». Это наши покупки. Оформлено направление «Безусловный основной доход». Значит, это раздел, который я показывала, когда мы переходим в Телеграм и э, проходим опросы. Значит, человек в этом направлении активен и будет получать доход. Также э, здесь указана аббревиатура тех направлений, э, которые данный участник развивает. Это инвестор краудфандинговой платформы, э, инвестор маркетплейса. Участник является основателем краудфандинговой платформы. И э, карта социальной активности. Можем посмотреть на примере другого участника. Вот. Здесь мы видим, что у участника не оформлена банковская карта, банка по Украине, но есть направление, безусловно, основной доход, инвестор краудфандинговой платформы и основатель краудфандинговой платформы. В этом разделе вы можете увидеть также количество ваших участников по уровням. В данном разделе вы можете увидеть такое направление, как история вашего счета. То есть все то, что происходит э, по разным направлениям, мы можем выбрать, нажав на кнопочку Все, видите вот такие разделы. Расход, вывод, вот. Так. Есть история карточного бонусного счета. Это правый верхний угол. И здесь вы видите активность всех ваших партнеров и все начисления, которые происходят у вас в кабинете. Вот на данный момент 17 число, и мы видим, что мы получили матчинг-бонус от участников по программе безусловного основного дохода за всех-всех-всех. В разделе «Все» мы также можем выбрать э -э те начисления, которые у нас пришли э за сегодняшний день, мы можем увидеть и за все предыдущие, выбрав э отдельное направление. «Основатель краудфандинговой платформы». Нажимаем, нажимаем «Поиск». И именно в этом разделе вы видите, что именно это направление, то есть основатель, основатель, основатель. Здесь мы видим фамилии участников вашей структуры и какая доходность у нас в этом направлении. Вот э, один цент. Это э, матчинг-бонус, то есть э, доход от дохода вашего участника ежедневный. Видите всех участников. Это доход в день от личных накоплений 0,26%. Вот хочу выделить отдельным направлением, вы видите, начисление 0,20 за 16 число. Это доход от участника по программе «Основатель краудфандинговой платформы». Данное направление предполагает 20% от первой линии, и 5% от участников от второй до седьмой линии в глубину. Так, можем рассмотреть направление безусловного базового дохода, это наши покупки. Выбираем направление, включаем поиск. Здесь мы видим начисление. На данном направлении 17 число и все предыдущие дни также. Вот, посмотрите, сколько их здесь. Таким образом. Так. Значит, в нашем рабочем кабинете есть возможность пополнения счета. Для... Мне очень нравится пополнение «Перфект». Это направление может использовать любой участник, находясь в любой точке мира. Вот. А вот направление, например, пополнение счета – это для граждан Украины. Для граждан России у нас есть пополнение РУС. Так, сюда подвисло немножко. Я думаю, это понятно, да? Пополнение, верхняя, верхняя строчка нашего кабинета. Это вот главная, моя структура, кабинет партнера и пополнение счета. Очень интересным разделом в нашем кабинете, наверное, это один из любимых разделов для многих участников, это вывод средств. Регламент по выводу средств выложен у нас в чате, я сейчас не буду его озвучивать, вот, но направление – те направления, в которых вы участвуете, вы можете производить вывод средств. Ну, вот такой вывод средств у меня. Здесь вы можете увидеть все направления, с которых производился вывод. Инвестор, основатель различных направлений. У меня их три. Здесь, с, правой, с левой стороны, извините, вы видите цифры вывода. Они не очень велики, поскольку э, сумма вывода от, до 10 долларов происходит гораздо быстрее. Это по условиям. Так, подать заявку на вывод. Это происходит вот так. Открывается вот такая форма, и здесь вы в этом разделе опять же выбираете то направление, которое вам удобно. Я буквально вчера поставила средства на вывод, поэтому здесь у меня осталось не так много направлений, но возьмем, например, инвестор-мастер по вызову. Здесь у меня есть 3 доллара 17 центов. Ставим сумму кратную единицы. Вводим свой номер телефона. И в примечании пишите, куда вы выводите средства. Это может быть э, как банковская карта. значит Вы указываете здесь примечание, к примеру, Спортбанк или Приватбанк – это для граждан Украины. В России свои направления, да, и э, я использую Перфект. Получается почему-то переключить язык. Сейчас, секундочку. Прошу прощения, но э, неудобно при записи экрана, не, не позволяет почему-то переключить язык. Э, здесь вводите номер кошелька э, Perfect Money, да, и нажимаете «Подать заявку». И ваша заявка тут же переходит... Вот э, в раздел «Вывода средств» вы видите, да, вот указано направление «Инвестор-мастер по вызову» и указана новая заявка. Вот предыдущие заявки, которые были мной сделаны, они приняты к реализации. И по условиям придут своевременно на те кошельки, которые я указала. Ну вот данная заявка, если она сделана неправильно, или вы э, ну, передумали выводить средства до тех пор, пока э, нет функции приняток реализации, вы можете ее просто удалить, что я сейчас и сделаю. Заявка удалена, и средства тут же вернулись на баланс карты. В разделе «Кабинет партнера» мы всегда можем увидеть те направления, на которых мы уже участвуем. Это видно в разделе «Активные карты». Здесь есть аббревиатура данного направления большими английскими буквами, и номер вашего телефона является номер вашего договора которые вы указываете всегда э, при оплате товаров и услуг. Э, Баланс-карт. Здесь э, мы можем увидеть те цифры, те суммы, которые мы уже э, либо инвестировали в проект по инвестиционным направлениям, э, либо э, делали покупки. Вот Безусловный базовый доход. Да? У меня сделаны покупки на 87 долларов. А в разделе «Бонусный баланс карт» мы видим начисления, которые у нас происходят ежедневно. Это с правой стороны дробные черты. И с левой стороны это те суммы, которые вы уже можете выводить. Мы видели это в предыдущем разделе. В кабинете мы видим карты, э, виртуальные карты всех направлений, в которых мы можем участвовать. Я сейчас их перечислять не буду. Э, каждый это может сделать в своем кабинете самостоятельно. Если вы, например, хотите стать участником автоклуба, вы нажимаете кнопочку «Заказать». И это направление у вас появляется в заказе активных карт. Как только вы э, действительно становитесь участником, то есть делаете проп, проплату, э, либо покупаете талоны, либо какие-то другие продукты, которые появляются ежедневно у нас на, э, в разделе Marketplace. Вот. То есть вы становитесь участником, и эта карта у вас перейдет из нового заказа в раздел «Активные карты» направлений много, мы в развитии, поэтому я думаю, в самое ближайшее время многие карты, вот, которые здесь у вас будут, у вас в разделе «Активных карт». На главной странице нашего сайта есть еще с правой стороны раздел, где мы видим э, наши вебинары. Не обязательно ходить по чатам и искать где-то ссылочки. Каждый новичок может увидеть ссылочку у себя в кабинете, нажать на нее и вовремя попасть на презентацию. Вот даже вы видите, для новичков среда – это та школа, которую мы сейчас проводим с вами. У нас клубная система, поэтому вы видите здесь клуб бот. Клуб безусловного базового дохода и все наши направления, которые развиваются на нашей площадке. Здесь есть раздел также пополнение счета, маркетинг-план для производителей, информационная поддержка. Техническая поддержка, где вы будете производить связь с нашим информационным и техническим разделом. Ну вот такая краткая экскурсия по нашему кабинету.